Да, давненько мы с тобой не виделись. К сожалению, у меня были в последнее время серьезные проблемы, в которые я просто-напросто не хочу тебя погружать, ни в коем случае не хочу портить тебе настроение. Но я в принципе уже совсем более-менее разобрался, и я наконец-таки снова в игре. А это значит, что мы с тобой будем говорить только о хорошем. Мы в очередной раз с тобой обсудим глобальное обновление, которое выйдет уже вот-вот совсем скоро. Ну и по традиции, перед началом данного видеоролика, я как и всегда хотел бы разыграть для тебя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 из них ты уже видел, а возможно видел даже все. Но в любом случае, я хотел бы с тобой обсудить все это дело и высказать конкретно свое мнение по данному поводу. Помимо обещанных квестов, батл пассов, новой системы голосовой связи и интерфейсов и всего прочего, разработчики показали нам довольно много еще интересных вещей. К примеру, касаемо опять же тех же новых интерфейсов, нас с тобой ждет теперь новое окно авторизации. Казалось бы пустяк, но в любом случае довольно приятно я считаю что все старые окна уже давно пора было бы заменить К чему разработчики в конечном итоге и пришли также уже наконец таки появляются сливы тех самых обещанных новых работ для высоких уровней к примеру та же самая работа спасателя о которой мы с тобой уже не раз говорили уже появился скриншот с описанием данной работы в администрации области а это значит что данная работа будет именно официальной на нее придется именно устраиваться точно так же как мы с тобой устраиваемся на работу дальнобойщиков или инкассаторов уже стало понятно что данная работа будет доступна именно с 18 уровня Ну, соответственно и заработок там будет гораздо выше чем на том же инкассаторе К сожалению геймплея данной работы пока нигде посмотреть мы с тобой не можем на тесте его нету что мне реально понравилось то что та обещанная работа грабителя банка будет все-таки не для одного человека как изначально я говорил как изначально я и предлагал их тел чтобы эта работа была командной чтобы нам приходилось с тобой собирать команду назначать роли и грабить банк со своими друзьями со своими корешами ведь камон какое ограбление банка можно произвести в одиночку и на сегодня уже стало ясно то что данную работу мы будем выполнять втроем то есть грубо говоря ты и два еще твоих напарника у нас будет один босс один водитель и один стрелок я уже видел у некоторых наших ютуберов часть геймплея с тест сервера данной работы работы, к сожалению, там еще не все доделано, но там уже понятно то, что будет босс, грубо говоря, ты босс, ты берешь данную работу, берешь пару своих друзей, назначаешь роли, выбираешь одного из них водителем, выбираешь одного из них стрелком, вы едете закупаете инструменты, арендуете фургон для ограбления, закупаете оружие и едете уже грабить бан. Водитель, естественно, выполняет функцию водителя, стрелок отстреливает охранников в банке, ну а ты уже как босс судя по всему занимаешься непосредственно самим ограблением ну а потом после чего вы должны уничтожить данный фургон и поделить на ограбленное и вот это вот как по мне реально прикольно это реально уже доведено до ума это уже реально похоже на какое-то киношное крутое ограбление я считаю что это будет наверное одна из самых интересных самых крутых работ доступных на проекте по крайней мере на данный момент но посмотрим что в итоге получится в конечном итоге я к сожалению пока еще на тест сервер не залетал но скорее всего я обязательно это сделаю уже на этой неделе надеюсь к этому времени там появится еще что-нибудь новенькое интересное чтобы я тебе мог показать также нас с тобой ожидает довольно большое количество новых автомобилей как написали разработчики в своей группе вк любители BMW ждет большое пополнение автопарка пока что на данный момент я знаю что есть уже две бмв в разработке но разработчики как и всегда держат интригу и умалчивают до последнего еще один момент который мне очень понравился то что разрабы наконец-таки решили поделить рулетки по классам то есть ну, мы не будем теперь с тобой открывать одну какую-то рулетку в которой нам может выпасть с тобой как что-нибудь крутое супер дорогое типа какого-нибудь бугати дива так и как какое-нибудь просто золото или нарко теперь у нас появляются с тобой конкретно отдельные автомобили рулетки то есть хочешь выбить тачку ты открываешь рулетку с автомобилями и это реально довольно круто я надеюсь это коснется не только рулеток с автомобилями я надеюсь это коснется и всех остальных рулеток было бы круто если бы у нас также были бы отдельные рулетки со скинами и отдельные какие-нибудь самые дешевые самые простые рулетки со всем остальным ненужным хламом вот тогда было бы реально круто тогда человек бы понимал вообще для чего он покупает данную рулетку короче говоря судя по всему тому, что я вижу на сегодняшний день, все вот эти сливы, все вот эти скриншоты, а это явно далеко не все то, что готовят для нас разработчики, ведь они все время держат интригу и показывают лишь малую часть того, что будет в конечном итоге. Я могу прийти лишь к одному выводу. Данное глобальное летнее обновление будет реально лютым, будет реально крутым и нас ждут серьезные перемены на проекте. Проект реально меняется и меняется как я вижу в лучшую сторону. Разрабы прислушиваются к игрокам, разрабы прислушиваются к ютуберам, и, наконец-то, разрабы делают не то, что хотят сами, а делают именно то, что хотят все. Это не может не радовать. Ну а что ты думаешь по данному поводу? Обязательно напиши мне в комментариях. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся